Вроде прошли, вроде прошли, надеюсь, по крайней мере. Хотя, еще не факт, сейчас может какая-то хрень произойти, и все. Ничего себе, как колбасит. Да всё, тут уже легко. О, промазал, ладно. Экстренного нету, да? Что у меня, в принципе, есть. Портов тоже нету у меня, ничего нету почти. Тогда, тогда, есть вертолет. Ну как я буду его действовать? Портов нет, да, чтоб уйти. Глобкины ход сорвет сорвет себе да ничего себе я такого ж не видел даже баный стоит проебали походу все он зарядинился сука он не хочет туда летать да он застрял до блядь, И блять раз, ебаный пиздец просто худеть просто ребята блядь, проебшь может еще если ты убьешься, его, тогда мы можешь не придем. Хотя. Ну он сейчас регенится, блядь! Он сейчас регенит, блядь, тебе, блядь. О, не, не зарегенил, хорошо. Да ты, блядь тупи, сука, сильно. Добивай, полис, добивай. А человек ты добьешься. Ничем. Да, блять, лгкий босс, сука. Всем привет, с вами Данил Яценко, это Вормикс с нуля. Очень давно не было видосов на этом фейке, потому что я был не в форме снимать видео, только стримы проводил, в принципе, и все. Да, и еще к тому же я не знал, что тут снимать на этом фейке, потому что все уже, я всех боссов, каких мог, я прошел. И кудзу пока что я не могу пройти, ребята, потому что у меня нет арсенала, вообще нету его, я смотрел, тут у меня только кувалда, мины, на ложка, газ, вертолет порты ранен, с веревка все как я с таким арсеналом пройду якудзу я без понятия хотя я пытался пройти ее уже я пытался ребят вчера пройти якудзу я ее не прошел сейчас я вам покажу несколько моментов э, с того видео когда я проходил якудзу пытаемся короче снять вот такую хрень вот так вот так Почему я их изначально в кучу не скидывал? Я не знаю, не знаю, честно, не знаю. вот Как мне скинуть кучу? как их? У меня просто нет арсенала хорошего такого, ребята. Хорошего такого арсенала, чтобы скинуть кучу их. Охранников нету. У ЗИшечка есть обычная. Давайте попробуем ЗИшечкой. Почему бы и нет? Ну, я, в принципе, так и хотел. Чтоб он там упал. Да. Потому что он не мог упасть нормально вниз. Это тупой босс. Тупая физика. Ноль а, балок, ребята, ноль балок. Плохо, конечно, да. Что теперь? Перф травится. Мне бы ударить их два раза кувалду, тогда было бы вообще шикарно, ребята. Шикарно было бы. Так, попытаемся, короче, что-то сделать такое. Ну, то, -то вообще, ребята, мне меня ворник с нуля а какой-то бред получается у меня сейчас. На самом деле. просто что, я на якуту, я с таким арсеналом, но так самоубийство просто. Самоубийство, ребята, вот. Просто самоубийство, и все. Сейчас сварочкой, короче, вот скину вниз. Не, ну а вдруг пройду, ребят, вдруг пройду, реально, это будет вообще, просто, я не знаю, я охуею если пройду просто, я просто возьму и охуею если пройду. Потому а что вроде какие-то сански тут есть, я сам вижу сански тут есть, типа, если я три раза к дару, в принципе, всех, потом, что? Я не знаю, что, надо подумать. надо взять подумать, хорошо. Нету балочки у меня, нету балочки, да? Это плохо. Без балочки мы никто, почти что, ну. Так, пробуем пройти, короче, сейчас вот я их до конца уже скину. Э, туда, да, кучу. С помощью, с помощью зиски, да Вот, это идеально, ребята Это просто идеально Тихо, тихо, тихо, стой там Сейчас кувалду дадим тебе Тройную кувалочку Ой, ты мой молодец Стой там, пожалуйста, стой там Прошу тебя, умоляю, стой там Плиз, стой там Не уронь меня, тварь Стой там Пожалуйста, стой там Блок кидает Ну ладно, блок это хорошо Все, ребят, три кувалды, в принципе Дальше газовую И проспиши, блядь. блять Моя кудзу это, блять это, шар... это чисто шаровая кудзу Такая получилась у меня. Ну, это вот еще не прости, точнее, конечно, я не могу. Давай точно собрать на. Ну, шанс тут уже есть, ребята. Я шанс тут вижу уже. Просто даем кикувал. А. На нахуй, монстр. На нахуй. <клёх> на нахуй. Пиздек тебе, блядь. Тихо-тихо. Вот надо будет брать эту хуйню. Конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Надо выбрать. конечно, оставили оттуда. Не стали эту бурю. На... Бурю, чтобы вызвал, короче. чтобы буря бурю, вызвал, короче. У меня переходов нету, да? Походу. Походу, что да. Переходов у меня точно нету. Я не вижу переходов. Значит, нету их, походу, да? Значит, сюда газ. Газ тоже. Ну, оттуда выйти из газа. Какую-то минку поставить. Вот так, вот, чтобы не выходил с газа. Я хуя, ребят. Прошел Якудзу. Прикиньте, почти. Ну, погодьте, еще погодьте. А еще шансы на проражение, конечно, у меня есть. Имеются. О, молодец, бьет их, бьет, красавчик, бьет их. Сейчас бы, конечно, убить. Сейчас у них атаки будет, дохуя, еще просто. Блок пропал, хорошо. Тихо. Блок еще один кидает, хорошо. А, мы этого мы убили, Гондона. Так, у нас блок кидает, сука, мразь, ебанная, блок кидает. Пиздюк ебучий. Малолетка, странная, блядь. Эй, без блока никуда, наконец-то. Тихо. А, там без всего, сейчас без всего. Просто без всего, якудза. Считайте, это, блядь, прохождение первое, которое нам такое прохождение делает, наверное. Что, взят какой-то, не знаю. Радиумарш, возьму какую-то там. бы поле хотя бы еще полем, есть вертолёт. Наложка, минка, храник. Что у меня ещё? Сейчас у меня есть вертолёт. Что есть вообще? Есть минка, ложка одна. Фуга, ну, блядь, урон нечем просто. Смотрите сейчас просто. Сейчас попробую сейчас лететь, зауронить как-то сталь. У них много всех, блядь. Ну, смотрите, неплохо так я уронил. Вообще неплохо тогда. Чётенько просто я их уронил. Как думаете, получится? блять какой-то шанс я тут вижу, ребята, уже. Ну, блядь, я не знаю, как это получится. блять морковку раздает Пидорас ебанутый. А, тихо-тихо-тихо-тихо. Какие здесь шансы, блядь, ребята? В принципе, в принципе. Созрать фриз какой-то. Не фриз, а этот. Таксинчик, когда блок пропадет. Надо сталь убить. Мне просто нечем бить сталь. Просто нечем бить сталь. Я не знаю, чем бить сталь. Он будет, а можно как-то убить, один раз по граду будет просто и все. Ладно, беру минку. Надо бу сталь закопать немножко вниз, чтобы он морковку не давал, короче, ей. Все сейчас, короче, беру, я на ложку какую-то, обычную на ложку. Беру обычную минку и закапываю сталь вниз туда. 34 хп, нормально, нормально. Блять, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, призочек, призочек. Охуеть, охуеть, ребята. Не трогай, шакал, не трогай, понял меня, не трогай, мразь меня. У меня есть какая-то овца, там, не знаю, у меня, в принципе, больше ничего нет, чтобы пройти. Так, есть бункер. Есть бункер. Есть таксинчик. Конечно же принимаем таксинчик. Мы принимаем таксинчик. Ну, наверное, пускаю бункер. В принципе. 43 хп снял. О, блять. Сейчас бы добить его чем-то. Еще один блок кидает. Ну, блок это не страшно, я же не уронил ничем. Хоть таксин, блять, пропринял. Пидорас, таксин принял, всё равно, блять. О, вот этот, блять, молодец, молодец, блять, молодец. Так, себя поимел, в принципе, блок разрушил. Может, может, кинуть ему реально какой то хуйню такую? Я очень боюсь, ребята, это буду. У него атака, атака, объясняя просто. Арбуз у меня есть, арбузик есть, арбузик. У меня арбузик есть, это хорошо. Так, у меня есть, у меня заранее есть, блядь, Че то тупую, блядь? У меня арбузик есть, иранец. Ну что, будем надеяться, что меня не убьют потом. Может, газ просто кинуть? Наверное, газ кину просто, да. Это хоть такой-то урон, ребята, будет сейчас уже. Не, я, конечно, я немножко волнуюсь, ребята, то что... Ты раз ебанутый сука, мразь, конченая блядь, не тронь меня блядь. Шакал блядь, почти прошли ребята. Шакал ебанутый блядь. Сейчас мы с Вароской пробурим немножко. Ай пиздец, давай заново еще раз попытаемся. Одна попытка у меня была нормальная, ребят, на Якудзе. Я почти прошел ее, но как видите я лоханулся в конце. Надо было кинуть арбуз и туда я бы его убил, короче эту эту сталь. И эту бурю потом я как-нибудь убил бы тоже. А с либо попытки я тупо просто всрал 4 миссии. Это было вчера, ребята. Вчера забрал бонус. Вот сегодня второй день захожу. Подряд уже не получилось у меня вчера снять видео. Вот сегодня я, короче, снимаю. Сегодня я буду проходить Архидемона, ребята. Зайду, прокачаю реакцию кому-то там. Люди качают более-менее нормально, качают они. Не то, что раньше. А, так, сегодня будем проходить Архидемона, ребята. С Кириллом Соленовым. Надеюсь, я пройду, ребята. Потому что если я не пройду Архидемона, будет очень плохо вообще. Ни Кудзу, ни Архидемона. Вызывай, короче, вызывай. Только у меня арсенал совсем логий, чувак. Помню это. Один перс или два перса. Вот. Настроим команду. Наверное, черпака вырублю нахер. Хотя. Хотя ладно, оставлю черпака. 2-2. Все, ребята, сегодня будем проходить архидемона этого. Вот такой у меня арсенал имеется, в принципе. Шансы.. Наверное, есть какие-то на архидемона, в принципе. Так, надо оповещение вырубить быстренько. Выключить оповещение, сохранить. Так, зови быстрее. Все, вызывает он меня. Проходим Архидемона. Какие здесь шансы, ребята? Шансы очень хорошие, потому что у, меня, у ним, напарника моего арсенал хороший, весь полный. У него также 220 тысяч рейтинга второй уровень реакции, в принципе. Поэтому шансы тут есть, я скажу вам точно. Ну, тактика стандартная, тут пьем кувалды два раза. Сейчас я тоже квалдочку дам, вам, в принципе. Потом. Потом посмотрим. Что можно будет сделать. Нет у меня ни экстренного перехода. Ни сменок нету, ни хуя нету. Короче, у меня это пиздец на самом деле конкретный просто ну зато есть кувальдочка зато есть кувальдочка в принципе босс не сложный ребята босс этот элементарный вообще это босс для нубов просто вот чисто вот Но я его должен пройти потому что все-таки вормикс с нуля то есть полное прохождение игры формикс как прохождение типа ну полная прокачка игры короче вот такие дела Ну, в принципе, да, тут все элементарно, ребята. Архидемон, босс вообще элементарный. Что-то я забыл просто, как его проходил раньше. Ну да, он элементарный, ребята. Элементарно проходится. Нет переходов у меня, ну, и думаю, это не суть. Важно. Так, что можно, в принципе, тут сделать? Ага. Это такая цепь тут такая, на которую ее надо просто... Сюда минку поставить. О да, я бог просто, минки. Я забыл, как это делается, ребят, вообще, честно. Я Архидемена проходил очень давно, поэтому я не знаю, что тут делать против него, короче. Ну, это цепь, короче, ну там, видите, как стоял хуёба. Ух, нихуя себе он блядь, зауронил. Пиздюк ёбаный. Молодец, сусаная, блядь. Ну да, здесь, ребята, тоже. Можно еще их срать, поэтому нужно аккурат, аккуратно играть. Ну, у меня есть ранец, если что, я выйду, думаю оттуда. Перса я одного проебал. Ну, это не суть, тоже важно. Кидать блок, зачем-то? Зачем блок тут? А, хотя он юзал, Ладно, блок тоже неплохо. Все, я могу дать кувалочку еще одну. У меня тоже блок есть один из что. Так, фух, повезло. Пиздец, я испугался с Ну ладно. Просто у меня сейчас из арсенала, ребята, ранцы, кувалда, ломины, и все. У меня только это и есть, в принципе. Могу сожрать токсин, в принципе, не жалко. Чужая лет на этом боссе.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 Может охот сорвет, сорвет себе, да? Ничего себе, я такого с ней видел даже. Ебаный стоит. Проебали, походу. Вс, он зарядился. Сука! Он не хочет туда вылетать, блядь, да он? Застрял, блядь, блядь, ебучий, блядь. Пидарас ебаный. Пиздец просто. Худеть просто, ребята, блядь, проебёмся сможет ещё. Если ты убьешься, вот тогда мы с не м. Хотя... Ну, он сейчас зарегенится, блядь! Он сейчас зарегенит, блядь, тебе, блядь. О, не, не зарегенил, хорошо. Да ты, блядь, тупишь, сука, сильно. Добивай, полез, добивай. А че ты добьешься, ничем. Да, блядь, я тебе был, сука. Последний раз пытаемся проходить, куплю даже миссию одну последнюю. Все, зови. Что за персонаж такой у него? Поменял персонажа чем-то? А крит урон взял минный посох, чтобы травить, по-моему, и шлем огня, чтобы жарить. На честно, настроение нет, ребята, просто сейчас базарить, потому что этот чувак, он просто не может нормальный ход сделать в конце, именно. Он в конце всирает ходы, короче, специально, по-моему. То есть легкий босс, на самом деле, просто... Что то тупит он. Потому что мне это понятно, у меня арсенал нет нормального. Он тупит, вот реально. жестко. Сейчас может палк и освободить и... ...поставить пинку здесь. Тогда будет вообще шикарный ход. Возьми ранец уже, блядь. Да ты мастер просто, а. Наконец-то освободил. Ну, сейчас вроде нормально уже идем. Пока что тысяча хп у него остается. Сейчас блок стоит, он не жрал, как бы. Если будет сейчас все равно блок стоит, как бы. Поэтому пока что все заебись, ребята. но еще не факт. Какая-то хрень произойдет, и все и пиздец будет. О, хорошо себя зауронил. Тоже нормально он зауронился. Сейчас, как бы, тоже можно освободить, как бы, его... Блин, элементарный босс, вообще. Просто у меня нет арсенала хорошего такого. Бля, освободи, чувак, меня, пожалуйста. Там граммены не сработает вообще, блядь. О, шикарно. Это шикарно было, на самом деле. Так, я беру ранец, наверное, и что-то можно сделать сейчас. Что можно сделать такое? Охуенное, чтобы я вот. Его зауронил так максимально например можно не знаю не знаю что можно сделать ну просто узишкой <laughs> реально узишкой что тоже урон нормальный в принципе. он меня не освободил и он зарегенил да нахуеть ну, просто просто охуеть ребята так освободил и кувалду. Так, хорошо. Можно на ложку, четыре бинны ложку использовать сейчас. Жар, жар, жар. Все заебись наконец-то прошли блять я хуею просто прошли фух щит архидемона надали. два рубинчика 4 антитоксина два блокиратора и 100 опыта в принципе все наконец-то прошел даунского босса здесь пришлось потратить одну миссию правда ну ладно сейчас миссии мы проебали короче следующий босс у нас на очереди пока я не знаю какой ну, другие да -то точно не пройдем пока что, потому что мне он, во-первых, недоступен, пока что. Во-вторых, -во как бы и точный точно не... пока что мне подвластен мне. Там нужно арсенал хороший иметь. Якудзу дальше идет у нас пока что, ребята. Якудзу даже дальше будем проходить, но. Знаете в чем прикол? То, что нужно сначала арсенал накопить нормальный. Пока что с боссами, ребят, покончено. В следующей серии будем проходить. Супер боссов каких-то там, не знаю. Может быть, будем проходить миссии там всякие. На ставках играть, в принципе, пока что мне делать нечего на этом фейке, в принципе. Если так будут серии выходить, то будем стандартно играть на миссиях на ставках, в принципе. Ну, это буду ускорять, будет все круто выглядеть. Всем давайте, всем пока, короче.